Ну давай, пока горяченькая, поехали. Это перечный микс, да? Или пряные травы? Пряные это травы, да? Травы, знаешь? это травы. Нифига, альцгеймер просто. Милз не прошло, уже забыл, что делал. ха ха на Я изначально нормально его Так что я... Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Сейчас мы будем пробовать соусы. Три новых вкуса от э, кетчупа Махеев. И две горчицы от Юнидан. Один производитель Юнидан делает две горчицы. Одна типа острая, другая типа жгучая. Надо понять, кто из них кто и действительно ли они острые и жгучие. Приступаем. Ah. С кого начнем? Кетчуп с аджикой и кумином. Кетчуп пряные травы. Кетчуп перечный микс. Давай с травой. С травой. Сутрица травами зарядим сейчас бежать боятся а да, а я да, да. Это. ну ладно пока сосисосы горяченькие сейчас нет сосисосы как звучит не очень сосисоны горяченькие пока я, сначала, сначала на батончике вот я а, так просто Один. ну на батончике наиболее чистый вкус Это перечный микс, да? Или пряные травы? Пряные травы. Травы да? это травы. Нифига, алис геймер просто минус не прошел, уже забыл все делал. Дают на душу. Это все ходкет. Это ходкет. Вот тут, кстати, все вкусы, энергетика ходкет в одном стакане с запахом. Да. Ну ладно. Ну ничего, слушай, ничего. Сравнивать не с чем, конечно, пока. Как раз время обеда уже обедать ну как руками mm. я погуще бы хотел конечно чтобы он был mm. ну реально какой-то жиденький такой прям может, по может поэтому есть первая категория травы травы есть травы видно да отдают травами mm -hmm. И теми, конечно И что за травы Так, крахмал кукурузный, сушеные. вот, соль пищевая, сушеные, кинза, базилик, укроп, регуляторы кислотности. А вот что сушеные, вот прям вот так и написано, не сушеные, вот Регуляторы там? кислотности чувствуются сразу. Ну, естественно, Самый... а... аскорбиновая кислота чувствуется? Ну, не очень. Я вот чувствую ксантовую камень. Да? Божественно просто. Если бы ее не было, я бы, наверное, бы 300 грамм. Да. Ну, такое, конечно, Ну не, не, не дико яркий, но вкус есть, ощущается. Надо с чем-то сравнить сразу, давай другой какой-то, потому что, ну, я пока не понимаю просто, что даже и с чем равнять это. Давай следующий. Перечный микс. Перечный микс говорит смесь пряностей. Пять перцев. Черный, белый, душистый, розовый, угу. зеленый. Розовый-зеленый. Отлично. Ну, это... буду сразу на сосиску, потому что что-то вот привык к вкусу сосиски. Такая вот у нее гладенькая структурка. Ну, хрен его знает. Чувствуется какой-то вкус? Здесь я что-то сильно перечности такой не чувствую. Кетчуп кетчуп. Кислота чувствуется, что он кислинзит. Много опять, перцев, на хрен его знает. Он как душманский кетчуп вот эти вот. Ну, пошло. Перец потом пошел. А? Угу. Потом уже, когда с хлебом шибанул. И так, видимо, сосиску перебивалось сначала. Он не острый, не перченый. Ну, он не острый, да, перченый ну, вкус не очень, честно говоря. Старался по как-то повеселее. Что ж следующее? С аджика и кумином. А здесь вот вообще как будто в домашних условиях сделали угу, угу. смеси. Охотно верим. Смеси пряностей для аджики, то есть готовую э, эту смесь сосунули для аджики, э, хмели-сунели. Чеснок, лук, кориандр, перец, красный, чили дробленый, кумин. То есть, по сути, то же самое, что есть в хмеле сунели тот же сам сборник для аджики. Зачем-то еще перечислили. Я думал, ты это перечисление к обеду завтрашнему закончишь. Ладно, давай, чуть-чуть, мне много не надо. Тот острый, кстати, забил мне, видимо, сейчас вкуса я даже не знаю, что. как он там называется? к этому какие-то с аджикой и куми, с аджикой. Куми. Куми. Куми. куми вообще, не понимаю. Зира. Да. Ну, стандартная э, специя, без которой плов, не плов. Ага, Семечки соус. эти мелкие. Я сейчас как будто бы кусок плова съел. Угу, угу. Слушай, вот он прям к плову пойдет даже. Вместо... Ну, как соус. Как mm -hmm. Да, именно аджика чувствуется. Ну, вот яркий вкус. Слушай, яркий, да, прикольный. Вот это я. Я рекомендую. Вот это я, наверное, домой заберу. Перечный микс вообще ни о чемный. У этого, у пряных трав есть какой-то вкус. Он по консистенции вот этот и погуще, кстати, да? Ну, он может быть погуще за счет того, что там положено всякой густоты. травы там. Да, вкус яркий, четкий, сочный. Ну, не знаю, правда, на сосиски, как он получится, как плов с сосисками, что ли? А, когда будет выглядеть. -то. Ну, слушай, ничего. находит? А, ну, вообще же деляга какая-то вот. Тут сосиски мы. Перечный миг. У нас перечные какие-то. Передерживаемые. Нормально, хорошо. А. Пойдет даже... Аджика и кумином <кх>, рулит. Угу. Это все такое себе. Теперь поймем. Юнидан, горчица столовая острая. Ну, открою сразу секрет, я ей частенько пользуюсь. Вот, этой вот Юнидан, э -э, жгучая горчица. Мне она в принципе <къех> не нравится Юнидан. Ну, что по составу? В чем у них будет разница? Вода, питьевая, горчичный порошок, масло растительное, соль поваренная, пищевая, сахар, уксус, перец, черный консерват, сарбонат, натрия калия. Здесь все то же самое. Перец черный, горчичный порошок, уксус столовый 9%. Здесь уксус, здесь уксус просто написано. Я не понимаю, в чем разница. Давай... Ну, в том, что там не указано, сколько процентов, и все. все Давай задегустируем, может быть, количество, соотношение всей этой для ерунды. Так, уголок подкинь чуть, -чуть. сиски не остыли, надо. Ну, да? Жгучая. Угу. Соглашусь. Какая-то она пригарчивая немножко, да? Вот на батоне она вот прям <кх> чистенько так будем так душевненько я почему-то пригорчила или это передержанная на костре сосиска не, -не. о да пободрее мазанул вообще Ух. я изначально нормально мазанул так что я а жжет не Зак... так что прям в слезы но Зак... вот так Зак... бодрит бодрит Зак... Зак... напоминает чем-то привкус отдаленно махеевской горчицы вот это, в полиэтиленках тоже кусочки мяса нарисован недавно тоже ее ел есть есть густота густота острота хорошо И теперь то что острая да это вообще на обычно так по виду они а нет здесь даже видно что он перец какой-то есть да я ее раньше ел что-то я ее не дам. именно я не против именно производителя но именно этого производителя горчится что-то я отставил не, на батоне вообще как бы непонятно. Дай батон, у да. меня там -то тоже непонятно, потому что у меня батон откончился. Нифига она не острая. Еле-еле какая-то, вот чуть-чуть вот. Ну, а. столовая, а, так она и называет. Да. Такая, да, Чисто. В этой вот в жгучей есть острота. Такая вот, если хорошечная ее так мазануть, это заходит. Причем по деньгам это вообще 30 рублей стоит. Это по-моему 35. Это банка. Раза в два больше да. Уже 170, здесь 270, 100 грамм разницы. Но это имеет место быть. <свистит> И если нам, допустим, это мясо в ней замариновать, так вот, обвалять. Какие-нибудь стейки. Нам, да, ну да. Запекать в ней можно те же самые этим. Руки свиные пообмазывать. Так пойдет она. Такая она горчичный. Может, кстати, и в этой она пободрее. Она вот, ну, это вот прям прих... не, не обманывает, что она жгучая. Здесь немножко... А здесь не обманывают, что она столовая. Да-да. А то, что она острая, это так надо было дописать. Не знаю, для кого такое было. Было просто, что Да-да, еще? Бумагу-то надо использовать. Подытожим. Кетчуп Мафхеев с аджикой кумином имеет место быть. Очень хорошо. Вкусно, ароматно. Вот эти вот Перечный микс и пряные травы с кинзой, ну такое так. Никакое. Да, Н ни о чем. Рядовое, так сказать. Да, да, да. Стан -стан Стандартное. То есть это. можно как бы употреблять пищу, но.. Ну. Не, не, фонтан. не фонтан. Да, за эти же деньги можно купить что-нибудь со вкусом, а это по сути безвкусное. Еле-еле что-то ну, травы что С травами у меня как-то пошел более менческий такой. Второй что-то. Ну, это каждый... Ну, рядовой называем рядовой. Ну, что, горчица столовая, горчица... Что там написано? Жгучая, жгучая и майонез рядовой. Как он? Майонез? Кетчуп. Так, да, ну, сто, столовая, она вот прям в столовку ее просто заносите. Да, она... А жгучую реально можно есть. Здесь не врут, она реально жгучая. Все, вот эти два фаворита из пяти опробованных штуковин. Пусть будет. Пусть будет. Пусть Спасибо будет. за просмотр. Пока. Удачи. Слушай, все на самом деле быстро происходит, я думал. Итак, Что ты нагочишь, все нахочешь. Майор Чеплыка, блядь. <свят> все нах первой категории. Первая категория. Что есть первая категория? Я не знаю.